Всем приветик! Сегодня мы будем разбираться э, с тем, что у нас вообще из себя представляет СР Эрен. То есть, э, помните, я вам говорил, что персонаж, он довольно спорный. Э, поэтому давайте сейчас разбираться уже на примере моего более-менее прокачанного Эрена. Я ему поставил сейчас снаряжение от моего S-Conora, то есть... Бафы, конечно же, не идут от гравировок, но вот в принципе снаряжение само по себе работает. Снаряжение у меня следующее, атака и атака, то есть вот здесь я ничего больше не добавил. И на данный момент у меня 9708 атаки, 89000 здоровья, оборона 5323. В моей команде, получается, что будет? В моей команде будет вот такая вот из себя, представляет себя команда. 10849 в итоге получается атаки у моего Эрена, это он еще не 80 уровня, но со всеми пробуждениями. Ну и вот такую вот команду я буду использовать сейчас на красного демона. Мне очень интересно посмотреть, заменит ли красного д... на красного демона Эрен СС... э, СР. Эрен, получается, синий. Заменит ли он голодно? Это очень интересно. И сейчас давайте будем э, искать себе демона, красного демона. Я уже его вызвал, в принципе, вот он у меня есть. Но мне нужна определенная команда для него. То есть сейчас э, переходим и будем сейчас искать человека, у которого есть Гаутер. Потому что нам обязательно нужен э, Гаутер для реализации этого нашего э, чудика. Давайте приглашаем всех, приглашаем всех, приглашаем всех, и будем искать сейчас нам гаутера. Вот, отлично, гаутер есть. Вот такая вот у нас команда, в принципе, ну, сойдет, сойдет. Не самая э, плохая команда. Э, нормально, все отлично даже, я бы сказал. По снаряжению у меня получается, ну, мог бы и в соло, в принципе, попробовать сгонять, но не хочу. Не хочу. Кстати говоря, нам здесь uh, артурчик не нужен, нам здесь uh, лильку можно использовать. Вот лильку можно использовать. И давайте ей поставим снаряжение нормальное. Потому что снаряжение у меня там сейчас стоит uh, не самое качественное. Ну, все об этом могли подумать. Uh, почему? Потому что выглядит реально как-то не очень. А где у нас снаряжение на нее. На него вот оно. Вот оно. Вот такая вот у нас будет компоновка персонажей, 163 тысячи БК получается. И посмотрим, что у нас из этого получится. А, приступим. Приступим. Я думаю, что легко, легко просто убьет нашу Эрен этого а, босса. И нам не будет требоваться вообще Синий Галлан. А, если вы правильно помните, ну если вы вообще помните, конечно, а, мой видосик про Синего Галлана... Я вам там показывал его просто бешеный урон под заморозкой, под всем. Под заморозкой, естественно, протестить мы здесь не сможем, ну, к сожалению. Но, сами представляете, сколько урона будет под заморозкой, умножайте там на 2, получается. И это будет реально урон его. Так, по, по карточкам у меня нету, но у меня даже нет этой обзывалочки. Нашей. Будем сейчас смотреть, есть ли у нас у нашего э, союзника э, карточка гаутера для повышения рангов. Потому что это реально будет интересно посмотреть. Также не обращайте внимания на то, что я решил сделать в А4 варианте. Э, все просто. Потому что я с камерой сегодня. Так, если у него повышение ранга. Повышения ранга я не вижу у него. Эм, окей. Эм, даже не знаю. Сделаю вот так и вот так. Пока что урон я не буду ему сильно качать. Ну то есть не буду его сейчас разгонять. Потому что еще неизвестно, если у нашего э, союзника э, повышение рей рейтинга умений. Может быть, это вообще бот окажется. И он самостоятельно там что-то делает. Я неправильно мог назвать. Вполне. Вполне. Поэтому сейчас будем смотреть, есть ли у него что-то. Сделаем вот так. Так. Сбросим ненужные карточки, по сути, получается. Честно говоря, мне очень понравился СР Эрен. Потому что он реально очень много урона вносил. Он около сотни точь, точно тысячи должен будет наносить с такой командой. Ну, сейчас посмотрим, сейчас посмотрим, сколько у него будет урона, сколько у него будет атаки. Это реально будет интересно. Я думаю, что тысяч 20 точно у него будет. О, отлично. Отлично. Так... И вот так. Uh, просто смотрим сейчас урон. Реально будет интересно посмотреть на урон. Uh, повышение у нас <свят> статов основных. Ну, урон 108 тысяч от этого и 140 тысяч. 140 тысяч. Это реально много. Это очень много. Это очень много. У меня есть повышение рейтинга умений. И самое интересное, уклонение, это как у Дерриер. Это реально круто. То есть у нас получается э, бюджетная версия Дерриер. Mm. Если у него повышение рейтинга умений Нет, а, Нету, ну ладно. Тогда тогда сделаем пока вот так. Мне просто интересно сейчас будет посмотреть на ульту его в таком случае, потому что ульта у него должна будет наносить ре, реально до хрена. Ну, этот Я забыл, как его зовут. Как его зовут? Слейдер, точно. Слейдер здесь хорош. Реально хорош. Так, отлично. Отлично. Давайте сейчас сделаем вот так. Сейчас будет много урона. Сейчас будет реально много урона. У увеличение урона до хрена... 382 тысячи! 382 тысячи это не ульта! <с> это не ульта! <с> Я не знаю сколько урона было бы от ульты! но вот, собственно, э сейчас вы на примере моего прохождения поняли, что качать его стоит! Стоит его качать однозначно! Особенно если у вас нет слайдера, если у вас нет синего галлана, то вам... Я вам советую просто взять и прокачать. Его качать не так дорого, реально. Там и по ресурсам выгодно получается. Очень выгодно. Поэтому качайте. Это единственное, что сегодня у нас радостная новость получилась, что его можно использовать вместо синего галлана. А теперь перейдем к информации, которые, к сожалению, нам разработчики внесли при обновлении, а именно у нас пропали внешки. У нас некоторые внешки пропали. Многие мне уже писали об этом, говорили, и я, да, тоже проверил. Так не, так не к тебе нужно заходить, а к обычному моему Мелиодасу, где у нас обычный Мелиодас, вот он. У нас были, помните, на 100-дневное 100 обновление были внешки, Синего цвета. Бело, синего такого цвета. Да я опять в... А, вот, шкаф. Нам шкаф нужен. Вот такие вот. У нас внешки были. У нас были внешки и еще шляпки такие, как у нашего гаутера, к примеру. Если у меня здесь гаутер. А, где у нас гаутер-то? А, так. Галан. Джерика. Наверное, быстрее будет найти его в... Здесь, вот где-то. Вот он. Сейчас я вам просто покажу, какого типажа были шапочки. Смотрите-ка, а шапочки-то те, которые реально шапки... шапки пропали. Все шапки пропали. Реально все шапки пропали. То есть у нас был вот такой вот костюмчик, у нас был вот такой вот костюмчик, и у них одинаковые шапки были. Я обязательно покупал на своего гаутера все шапки, которые можно было, потому что тут увеличение огромное количество здоровья. И обе вариации этих шапок, красная и белосиняя, они пропали. Разработчики, что вы мутите? Куда вы дели наши внешки? Я буквально, получается, потерял на своем гаутере... Э, 2000 БК я потерял, нормально, вот так, спасибо, разработчики, спасибо, а на аккаунте у меня, получается, потерялись целых 10 тысяч БК, то есть у меня боевой класс должен быть э, 1 миллион 450 тысяч у меня, по сути, получается, ну, я просто сейчас внешки и так далее поменял, и нет у меня внешек теперь, реально, разработчики, верните, пожалуйста, если это было намерено, верните кристаллы, которые мы потратили за это, потому что я потратил 30 кристаллов на внешку на Гаутера, и... Верните кристаллы тогда. Ну ладно, всем спасибо за просмотр, с вами был как всегда я, Макс, до новых встреч, пока!